Всем привет, меня зовут Николай, и сегодня попробуем провести в несколько необычном формате эту запись. До этого я писал текст, и потом этот текст, собственно, озвучивал. Сейчас попробуем все сделать абсолютно рандомно, импровизируя по ходу, потому что чувствую, иначе я никогда так и не продолжу свой блог. Так я как представлю, что надо садиться продумывать это все заранее. Блин, пипец, ну как работа такая, полноценная работа. Сил просто не хватает на все. Давайте попробуем так. На сегодня речь пойдет о... Zhiyun Shoulder Bracket Это такая штука, плечевой упор Конкретно для Ziyun Crane 2 Самая популярная и успешная модель у Zhiyun Zhiyun молодцы здесь Ziyun сделали вообще отличный продукт Никаких нареканий нет К нему бывает чуть подключивают там где-то Но это все мелочи жизни Все совсем можно справиться Вот такие стадикам. Всем рекомендую, это очень круто, Зиун молодцы. Теперь что касается shoulder bracket, ну в общем плечевой упор от Zhiyun, это просто, просто здец. Ребята, как можно было такое сделать, я не понимаю. Вроде бы такая уважаемая фирма, но сделать такого качества продукт, ну просто, ребята, ну стыдно, стыдно. Зачем так делать, я просто не понимаю. В чем суть? Почему я так отношусь к этому, казалось бы, прекрасному, замечательному а, плечевому упору, который действительно выполняет свою функцию, и без него, я не знаю, как можно просто два часа, через два часа, после того, как вы носите стедикам, у вас просто через два часа отваливаются руки. Это надо каким быть качком просто, чтобы поднимать такие тяжести. Понятно, что о а, а, репортажной съемке и речи здесь быть не может. И вот благодаря такой штучке, как плечевой упор, у вас появляется эта возможность, за что я все равно благодарю компанию Ziyun. Почему благодарю? А, потому что альтернатив... Почему? Благодарю, да, потому что альтернатив у компании Zhiyun, вот, вот этому вот плечевому упору для Zhiyun krain 2, ну, их просто их нет, альтернатив нет. Если вы знаете, кстати, напишите об этом в комментариях. Давно ищу, просто, ну, их нету. Я не знаю, может быть, у вас какая-то другая инфа, что конкретно для Zhiyun, Zhiyun 2, плечевой упор. Сам формат плечевого упора для меня конкретно очень удобен. Вы можете походить, поснимать, делать наклончик, снять его, да, тут же, взять его как автомат и начать просто с ним делать такие пируэты, ну, которые с обычным стадикамом просто невозможно, Просто невозможно. Поэтому эта штука очень удобная. Я ее всем рекомендую. И мне очень печально, что мой э, первый плечевой упор от Ziyun проработал ну, где-то недели три. Недели три и по съемкам это было чуть-чуть меньше десяти. Или восемь, или девять. Я уже не помню, сколько там было точно конкретно. Но, блин, обидно. Снимаю я монтаж дома на морозе. Стою с этим Ziyun все уже отснял поставили один модуль я уже думаю все ну, уже уже подустал в общем снимаю плечевой упор и понимаю что он как-то не снимается у меня что за хрень такая я блин смотрю у меня вот эта блин, штучка Сейчас покажу. Ребята, очень-очень неудобно одному все это дело записывать. Очень неудобно. Особенно, когда у тебя еще основная работа, это делать видео. И тут ты начинаешь все делать видео для себя. Просто никак не сесть за две этих работы. В общем, смотрите, вот это вот это вот это Зиун shoulder bracket новенький нулевый вот посмотрите что здесь есть здесь значит есть собственно стаканчик который мы монтируем вставляем вставляем как бы собственно сам стадикам дальше тут идет вот совершенно непонятная хрень зачем ее делать Zhiyun зачем вы это сделали я до сих пор не понимаю значит мини лифт такой то есть он я не знаю видно да? я потом на крупничках может, посниму тут будет видно что тут идут шестеренки пластиковые вот, мой первый блин, стадикам. Они сломались у меня ровно через 5 минут после того, как я их начал крутить. Ну просто как можно делать такие, такую хрень, отвратительную, непонятную, а логичную? Зачем она вообще тут нужна, непонятно. Ну, как бы тем не менее, в общем, он, он просто поднимается наверх и опускается. Также вот тут вот крутим. Я сейчас. Она уже сейчас очень плохо крутится. Я боюсь просто ее как бы снова, блин, сломать. Это будет очень жестко. Поэтому я ее опустил в самый низ. И, в принципе, этого достаточно. Потом дальше вот эта, да, вот штучка идет. Вот эта вот верхняя часть, которая кладется на плечо. Вот она. Она как раз-таки у меня и поломалась. Сейчас я вам покажу. Это, это просто жесть. Вот он, смотрите, вот он. Та-дам! Просто жесть. Ну как так? Я в шоке, ЗиЮны это пипец просто, ну, пластик, видимо на морозе он треснул, не знаю почему так, сколько там было, минус, 100 ну, минус 15, минус 20 может быть было, поэтому ребята, вот как бы учитывайте тут факт, что если будете брать его, то вот на морозе от перепада температур, вообще как бы вот русские как будут бы, зимы, ЗиЮн не любит, но как бы стадикам нормально все, он как бы справился, ЗиЮн Крэйн 2, а плечевой упор вы сами видите, Плечевой упор, в общем, такое устройство Которое перераспределяет Вес стадикама и камеры На ваше тело, позволяет вам Освободить ваши руки просто, наконец-таки У вас не будут отваливаться Вот эти вот части, не будет качаться излишне бицепс, вы не будете Так сильно уставать и будете больше Сосредоточены непосредственно на Творчестве, то, чем вы и должны Непосредственно заниматься Если вы одна самостоятельная Единица, работаете в поле Тогда вам совершенно необходимо Распределять энергию на весь съемочный день И желательно закладывать побольше И кофе попить, батончик там вот поесть а Обязательно пить, обильное питье, вода Это вам все пригодится В общем, ребята, а какие выводы? С одной стороны, вещь у нас необходимая и альтернатив ее на рынке не существует вообще если вы подскажете мне я буду очень рад потому что ну вот одна такая штучка стоит я брал за три с половиной тысячи рублей в том же самом магазине где брал опустился ценник у них на 2 890 видимо редко берут либо возвращают потому что гарантия от магазина идет один месяц на этот товар так вот с одной стороны для тех кто использует свои рабочие электронный стадикам Zhiyun Crane 2. Эта вещь, плечевой упор, это вообще просто огонь. Огонь надо брать. С другой же стороны, вещь абсолютно отвратительного качества. Просто не понимаю. Может быть, они готовили этот продукт конкретно для китайского рынка, но для России, ну, вы должны учитывать особенности, что на морозы она не, не держит совсем. Очень-очень вот хрупкая. Плюс вот эта держалка, ну, совершенно... Блин, просто посмотрите. Ну, вот нахрена она? Тут все болтается, все... Все сделано на это непонятно как И вот, вот эта хрень Вот, наконец-то она поднялась Зачем? Зачем ее делать? Вот у нее ход движения Ну ты можешь просто присесть чуть-чуть И все, и все Вот нахрена это делать? Жесть В общем-то, ребята, а в целом вещь хорошая Я ее рекомендую И очень надеюсь, что компания Ziyun Выпустит вторую версию э, этого плечевого упора И все мы будем жить радостно и счастливо Хороших вам съемок!